друзья всем привет сейчас мы поедем на авторынок зеленый угол и посмотрим что же там происходит после снегопада какая обстановочка приехали на рынок вот откопали еще не все начинаем сегодня со спайки который вчера был закопан он вот придется немного поработать откопать и будем смотреть один автомобиль откопали теперь можно приступать к осмотру автомобиль осмотрен осмотрен он полностью соответствует аукционному листу который лежит в автомобиле не битый, не крашеный три с половиной балла с пробегом сто тридцать восемь тысяч стоимостью стоимостью на стекле не написано по моему продавец сказал 650 тысяч стоит данный автомобиль захватим немного, немного цен nissan ds 4 воды что сейчас очень актуально 390 тысяч рублей toyota spade 14 год полтора литра передний привод 540 тысяч рублей гибрид prius Альфа 2014 год мотор 18 полноценный гибрид 880 тысяч рублей это у нас пробежка honda fit shuttle 595 тысяч рублей с разумным торгом гибрид литье, камера заднего хода вот здесь 599 вот здесь 595 и разумный торг дальше на осмотре у нас nissan days посмотреть не можем уже пару дней вот миру откопали дается практически тоже уже откопали специально для нас вот осталось немного с этой стороны ну и как-нибудь его отсюда выгнать вот здесь тоже так хорошенько навалило ладно сейчас откапываемся откапываемся и смотрим пока откапывают э, nissan days days решили посмотреть toyota рак 2008 4 воды стоимостью 500 тысяч рублей фары линзы на литье на летней резине повторители бесключевой доступ темный салон сзади метла 4 воды машина, не ржавая Машину посмотрели, посмотрели все, пока практически все соответствует аукционному листу в плане кузова, то есть она не бита, она не крашена. Вот. Аукционный лист уже платный, поэтому нужно будет открывать, смотреть на соответствие по пробегу аукционного листа. Кстати, он на климат-контроле. Восьмой год. Два ключа. единственно вот то ли замерзла на то ли еще, что автомобиль не заводится. Но это будем будем решать. Дейс осмотрен практически до конца. аукция 15 год, аукцион 4 балла. Статистику в данный момент открываем. Крашеных, мененых элементов на автомобиле не обнаружено здесь конечно пришлось повозиться полазить посмотреть что там происходит машинка ну, вот рыжики вот такие вот есть ну, без этого никуда салончик приятный чистый вот паркур только вот такой вот откуда-то тут взялся хотя не должен был там быть вот ладно, пока смотрим сканер, возьмем немного цен в сугробиках. Дайхацу Мира С, 15 год, 4 ВД, 295 тысяч. Сузуки Спася, 15-й год, кнопка старт, 315 тысяч. Ну это Мира, Мира Какао, розовый цвет, 660, климат-контроль, автомат, 315 тысяч рублей. Это Альта голубенький цвет за 305 тысяч рублей это move stella то же самое все одинаково 339 тысяч рублей это мира ой мира Mira, мираж зеленый цвет аукцион 4 балла 369 тысяч рублей honda freed spike именно Fried, а не спайк 535 тысяч рублей 9 год черного цвета 4 в.д. 7 мест есть 5 местные но это минивенчики то есть не знаю берут их для того чтобы было именно 7 мест потому что если тебе нужно 5 вот здесь немного поддута если тебе нужно 5 а, бери спайк. по кузову он не идеальный есть нюансы покраска двери порога правой стороны тоже покраска двери порога девятый год 4 воды стоимостью 535 тысяч рублей автомобиль осмотрен ну, сейчас информация будет скинута вся вот так выглядит авторынок самых верхних площадок ну здесь труба здесь ветер дует сдувает поэтому намело как бы здесь не особо много кстати здесь есть отдельная стоянка где посмотрите ребят сколько хайсов где одни вот такого плана автомобиля ну и собственно вон он, сам рынок так ну вот сегодня у нас какой-то прям день фридов еще один закопанный экземпляр. Вот, но сейчас хотя бы э, первоначально нужно посмотреть поверху, да, что с ним немного откопать, узнать пробег, пробег. Ну да, тут конечно, тут конечно жесть вообще. Оба, ребята, капец у снега. Смотрите, по пояс вообще навалило. Опа. О бля, зато на крыше можно добраться вот видите вмяттинка есть на крыше ладно сейчас потихе откопаем посмотрим что с ним сегодня забрали еще один очень интересный автомобиль это suzuki solio в гибридном исполнении 2017 года на литье с туманками на летней резине ребят забрали ее со стоянки как бы у нас вот подтаяло немного Оттаяло. ну короче говоря, трассы, основные трассы растаяли, до да, придомовые территории, все в снегу. Доехали, перегнали ее к себе на стоянку. Сейчас будем ждать пока все это растает чтобы отогнать автомобиль в транспортную компанию почему вы спросите не покупаем зимнюю резину потому что автомобиль приедет уже будет весна ну и как бы человеку зимняя резина не нужна. он в идеальном состоянии автомобиль не косок не потертости чистейший аккуратный ухоженный салон и ребят друзья машина топляк покуда она была утоплена вы сейчас видите на своих экранах здесь все сухо, салончик чистенький, все работает, электро двери работает, климат-контроль работает, бесключевой доступ работает. Аукционика, конечно, на данный автомобиль нету, но мы нашли состояние, покуда он был утоплен. Ну вот это вот так называемая гибридная установка, она работает там немного на мафантах, на обогревы. И так далее то есть это не полноценный гибрид посмотрите на подкапотное пространство то что автомобиль утопленный тут, тут никак не узнаешь об этом никак то есть, есть дополнительные закрытые бары да где можно посмотреть где можно это узнать посмотрите состояние низа автомобиля по низу под нищу. а пойдемте покажу по задней части автомобиль вот как вы догадаетесь что это топляк что от него ожидать от этого топляка, к сожалению это ну это действительно вопрос человек осознанно покупает этот автомобиль очень хорошая комплектация две электро двери датчики при столкновении кожаный руль мультируль климат-контроль камера здоровый магнитофон вот видите, показывает вот эту вот гибридную установочку. Пробег на автомобиле 77 тысяч. Очочница, подсветка. Все включается, все работает. Сколько, что-то холодно стало, сколько места в автомобиле. Ну, данный автомобиль он в рекламе не нуждается. Сзади подсветка, шторочки встроены. И сзади, видите, даже есть подлокотники для задних пассажиров. Что касается передней части, то подлокотник идет только для водителя. Здесь очень удобный подстаканник. Есть верхний бардачок. С этой стороны, соответственно, тоже бардачок, подстаканник. Ну и сюда мы что-то можем положить. А японцы молодцы вот в солью, да, что мне нравится. Ну стоечки такие с большими стеклами сделаны. Великолепная обзорность на на данном автомобиле. Вот такой вот топлячок поедет у нас в центральную часть России. Ну а покупать топляк либо ездить на нормальном, да, автомобиле, это уже решает каждый сам за себя. Купив вот этот автомобиль человек может отъездить беспроблемно я не знаю очень большое количество времени а могут возникнуть проблемы проблемы могут возникнуть какие да какие угодно могут возникнуть проблемы смотрели ds как вы видели мы его сегодня смотрели был весь закопан снег тает очень быстро вылезло солнце машина оказалась 4 бальная продавец не обманул пятнадцатый год 4b аукцион стоимостью 305 тысяч рублей с родным пробегом 90 тысяч вот а многие сейчас зададут вопрос да вы вот мы вам позвонили вы нам отказали там за 300 тысяч а, ДС и Кейкара никакого не найти да друзья мы в поезд такие автомобили за 300 тысяч не возьмем это это просто случайность хорошее состояние машина не бита не крашена 4 балла не ржавая с таким пробегом Сейчас немного покажу чистенький салон единственная неприятность такая которая бросается в глаза это вот вот этот момент светлое сиденье светлый салон Сиденье складывается вот таким образом все очень просто поднимаются так где у нас там также они у нас ездят вперед назад ну Показывать, я думаю, мы это не будем, потому что показывали уже неоднократно. Дверная карта пластик, электростекло, подъемники. Автомобиль заводится с ключа, корректор фар, уши, все складывается, все работает. Видите, пробег 90 тысяч на автомобиле. Подлокотник. Автомобиль 2015 года. птс ПТСК, все документы есть. Они бывают на климат-контроле. Ну да, здесь, конечно, комплектация попроще. Но цена 305 тысяч рублей. И то там, а, по-моему, пятерочку продавец продавец скинул. А, двигатель 0,7. 0,707. 07. Где там потерялась наша штука? Тоже подкапотное пространство не ржавая К работе двигателя вопросов нету, абсолютно никаких. Да и по внешнему виду автомобиль смотрится ой очень-очень, даже как хорошо. Поэтому, ребята, мониторьте дром, смотрите, выхватывайте вот такие вот автомобили по небольшим ценам. Ну, на сегодня все. Не забываем подписаться, кто еще не подписан, поддерживайте нас, распространяйте видео, показывайте друзьям, знакомым, родственникам, всем. Все, всем пока.